Зачем праздновать зимнее солнцестояние? Затем, чтобы попасть в резонанс с мощнейшими силами Земли и Солнца, а попасть в поток их взаимодействия сокровенного, да, такой цикл обнуления, открытия нового жизненного цикла на следующее лето, вложиться в то, чтобы следующее лето было гармоничным, благоприятным, чтобы самое даже примитивное вы прошли живыми, здоровыми, вы, ваши близкие, чтобы наши свободы, наши возможности, ощущения реальности остались целостными и, и только еще развернулись в сторону а, благополучия, а, здравия, счастья, любви. Вот и понятно, чем больше людей вместе объединяет свои усилия, свои какие-то представления, желания, чувства, мысли, тем выше и мощнее результат, да? выше вибрационный, мощнее по последствиям наш совместный результат вложений в этот поток, в участие, соучастие вот этой волшебной мистерии такого вот перехода летнего цикла. Начало пробуждения солнышко нашего светила на следующее лето. И мы, как светило своей жизни, точно так же должны пройти свою трансформацию внутреннюю. И это такой очень сокровенный процесс. Он частично у вас будет проходить абсолютно сокровенно. Но общая часть позволит вам войти в резонанс быстрее и качественней. В этом вот мы уже убедились за много лет совершенно точно. Поэтому смело приглашаю вас на празднование в Измайлово Яснополе к 19 декабря. Так, что важно для участия в процессе? Прежде всего, внутренняя честность и готовность. Может быть, каким-то открытием или к тому что будет не так как вы когда-нибудь делали или знали а вот наша задача да ввести каждого участника в состояние контакта со своей душой со своей сутью и через свой свою суть родовой поток максимально как бы запустить процесс взаимодействия с высшими силами каждого человека а, и это требует определенных вложений усилий, не только с нашей стороны. Да? Мы не оказываем услуги, мы собираемся кругом единомышленников и все вместе творим, создаем реальность свою и а, окружающего мира. Вот именно с таким намерением мы вас ждем. Чего можно ждать от участия в процессе празднования зимнего солнцестояния съезд на поле? А, нагрузки а, может быть каких-то а, сложностей, связанных с тем, чтобы въехать, отпустить какие-то там мысли, проблемы, суету, войти в состояние. У нас это все по доброй воле. Бывает так, что я загоняю народ спать, потому что не разгонишь, потому что интересно, народ входит в поток, начинает решать какие-то задачи, которые затягивают. То есть это такая прям плотная нагрузка. Обычно она очень приятная, но бывает кого-то там рубит. Почему там мы собираемся сразу в гостиницу, чтобы если у кого-то перегруз, пошел отдохнул, расслабился, потому что происходит ускорение внутренних процессов, вычистка. Представьте все, что вы там накопили, за сколько, я не знаю, за лето, а может быть за всю жизнь. Это чтобы быстро развернуть состояние, это же нужно вычистить. А это нагрузка, и бывает она неприятная. Бывает приятная, это зависит от того, насколько вы внутренне прокачаны, проработаны. Вот. Ну и удивительных открытий, озарения тоже можно ждать. приводит участие в таких мероприятиях, как, например, празднование совместное, празднование зимнего солнцестояния, к более объемной, глубокой развертке, к сбыче мечт, о которых человек даже не мечтал. Я это говорю по опыту, мы занимаемся конкретно целенаправленно именно Яснополе уже более 10 лет, вот этими процессами постоянно Собрана статистика, поэтому я точно знаю, что человек, который приехал, вложился, был честен с собой и попал в вибрацию, провел какие-то энергии вот совместные, да, которые на празднование, они каждый раз отличаются, потому что формулировку мы делаем вместе, он получает навар своей жизни, иногда совершенно волшебный. Насколько он волшебный, конечно, зависит и от вас тоже.